«Привет, товарищ!» И знаешь, опять бомбанула. Почему? Начну с самого начала. Оглянись вокруг себя. Может быть, тебя устраивает медицина? Доступ к ней сегодня вообще больная тема. Детям на операции собирают смс-ками, в то время как по телевизору показывают душесчипательные передачи о том, как доченьки миллионеров приходят к плебеям, дают им папины деньги на операцию, а те в благодарность падают на колени. И не надо мне рассказывать сказки про то, что кто-то много работал, кто-то мало работал, а если много работаешь, значит и деньги у тебя водятся. И сказки про то, что мыслить надо каким-то особым образом, что нищенское мышление отодвигает от тебя все дальше и дальше те самые деньги, которые необходимы для выживания. Все чаще, товарищ, вокруг тебя, если ты выглянешь из своего кокона, Увидишь. Вопрос жизни и смерти чаще всего решается вопросом денег или их отсутствия. Сегодня право на жизнь имеют избранные. Что мы еще, кроме медицины, считаем жизненно важным? Работа. У тебя есть товарищ работа? Ты ее долго искал, а после техникума вуза сразу пошел работать по специальности? Если тебя данная проблема не коснулась, я еще раз прошу, оглянись. Каждый третий в нашей стране в возрасте до 30 лет не имеет возможности работать по специальности. И эта ситуация будет усугубляться. Ведь бабуси и дедуси будут работать еще на 5 лет дольше. И рабочие места освобождать просто некому. Сюда же хочу добавить набивший оскомину во всех местах кризис. Из последнего. В Волгоградской области ежедневно закрываются 13 предприятий. За последний месяц объявили о банкротстве 396 предприятий. Евродон в Ростове уволил 2573 человека. Тролза. Проблемы данного предприятия мы регулярно освещаем на всех наших ресурсах. В 90-х... Это был завод-лидер по производству троллейбусов. Один из немногих заводов, на котором ведутся разработки нового современного общественного транспорта. Завод, у которого нет проблем с заказами, борется за выживание. 500 из 800 человек уже попали под сокращение. В Пермском крае из малых предприятий каждый восьмой работник был уволен. Саратовский СЭППА Уволил каждого десятого сотрудника. В Ростовской области кондитерская фабрика Мишкина прекратила производство пока что на три месяца. Ах да, забыла сказать о детском труде. В Ярославской области наказали предприятиям брать на работу школьников и даже установили квоту в один процент, но не менее одного человека. Дальше продолжать смысла не вижу. Картина ясна. Я рада за тебя, товарищ, если с этой проблемой ты еще пока не столкнулся. Ведь право на труд сегодня для избранных. Перечислять, кем работают талантливые детки, тех, кто у руля любит Навально. У меня цели хайпануть нет. Поехали дальше. Без чего еще жить нельзя? Ах, да, без жилья жить нельзя. Ситуация, когда семья... Несколькими поколениями живет в двушке хрущевок самое распространенное на территории буржуазной России. Наше с тобой поколение в принципе лишено права иметь свое отдельное жилье. Мы не только не можем предоставить разнополым детям по своей отдельной комнате, но и в принципе организовать детскую. Поэтому делешь сковородок, холодильников, туалетов, детям не шуметь, старикам не кряхтеть одна из самых распространенных проблем нашего поколения. Конечно, есть те 5%, о которых постоянно напоминают нам центральные каналы. Те 5%, которые понабрали долгов на первоначальный взнос и решились на ипотеку, считая, что 30 лет без права на болезнь, потерю работы, потерю кормильца, риск рождения особенных деток лучше, чем жить всем вместе на 9 квадратных метрах. Ах да, опять забыла сказать, что есть те, кому повезло с жильем, и их бабушки и дедушки, уходя в мир и мной, оставили своим любимым внукам заветные советские квадратные метры. Итак, право на жилье сегодня для избранных. Перечислять хоромы тех, кто у руля, я не хочу. Но это не попытка замазать все черной краской. Это абсолютно трезвый и объективный взгляд на действительность. Оглянись вокруг себя, товарищ. Но бомбанула не от этой усугубляющейся действительности. В этом ролике я хочу рассказать тебе о том, что ждет тех, кто осмелился говорить о действительности во весь голос и даже требовать что-то от тех, кто у руля. И речь, как ни странно, пойдет не о законе Клишиса. Я бы вообще хотела оставить за скобками всю законофантазийную деятельность буржуев. Для наглядности лишь перечислю, Единственный разрешенный способ протестовать без получения на этот протест специального разрешения – это одиночный пикет. И условия следующие. Первое. Отсутствие быстровозводимых и крупногабаритных агит материалов. Второе. Расстояние до ближайшего пикетчика не менее 50 метров. Третье. Молчать. Протестуй молча, товарищ. Об остальных акциях протеста нужно предупреждать сильно заранее и, скорее всего, разрешенному месту проведения ты не будешь рад. Как же еще мы можем повлиять на деятельность тех, кто у руля? Референдум. А тебя давно спрашивали таким образом, например, о пенсионной реформе, о продлении президентского срока. Последний референдум был в нашей стране, когда мне было три котика. За это время успели вырасти, родить и вырастить своих детей тем, кто вообще никогда не видел никаких референдумов. А самому молодому, проголосовавшему за будущее своей страны, сегодня 44 года. Ну хорошо, пикетировать мы должны по стойке смирно и молча, митинговать по согласованному плану в согласованных местах под охраной милиции, полиции, Росгвардии и прочих внутренних войск, численность которых превышает полный состав действующей воюющей армии почти в два с половиной раза. Кстати, смена экономической формации это призывы против власти, и такой митинг согласован не будет. Итак, на референдумы буржуи в современной России забили. Плебс не компетентен, чтобы у него еще что-то спрашивали те, кто у руля. Но что же нам, униженным и обделенным, но таким законопослушным и воспитанным делать? Может быть, спросить у выбранного тобой депутата? Вы чё творите-то? Для этого ты должен записаться на прием к этому самому депутату. Прием граждан у них обычно один раз в месяц. Но некоторые и на это забивают. Если Путина и Госдуму не интересует, что думает Полибей, я-то что, рыжий, Мне-то оно на кой черт? И тут случилось невероятное. Ты решил, что этот представитель народа и многие-многие еще перлоносцы твоих интересов не представляют. И решил отозвать данного депутата, дабы этот кадр больше дел не наделал. Но все не так-то просто. На основные должности особо одаренных назначают. И отчитываться перед тобой никто не обязан. А если не нравится... Иди он с табличкой и веревочкой на шее, пикетируй перед администрацией, только молча. А протесты в виртуальном мире решили прикрутить законом Клишеса. Ну как? Тебя еще не бомбануло? Я надеюсь, что хотя бы стало интересно. И ты решишь оглянуться вокруг себя, товарищ. Ведь как ни крути, очнувшихся становится все больше. Но из-за отсутствия слаженной системы Наш творческий лют отжигает. Кто во что горазд? Каких либо оценок этим действиям я сейчас давать не буду. Я лишь опишу, что было сделано и к чему это привело. Первый, самый идеальный вариант – это сойти с ума и пойти стрелять направо, налево, подрывать себя или не себя, поджигать административные здания. Все это в одном пункте, потому что все эти протестные акции приводят только к одному распил бюджета на камеры, охраны, создание имени армии и ЧОПов, обязательное заключение договоров с этими самыми ЧОПами для муниципальных учреждений, что создает повод для еще большего распила бюджета. На этом фоне принятие законов по типу «Пакета Яровой», «Война с Телеграм», «Суверенный интернет сюда же» принимаются на ура, как следует приправляясь с пропагандой разного уровня, Дабы убедить плебея, что все для блага вашего делается, и за вашу безопасность беспокоятся лучшие люди страны. Вариант второй творчество. Криков души в интернете становится все больше. Виды самые разные. Начиная от того, что если ты настоящий мусульманин, православный буддист, нужно подчеркнуть, как ты можешь такое отжигать? Или О! Посмотрите, кто сколько стырил. Самые одаренные дарят ключи от своих 33 квадратных метров чиновникам, чтобы те могли пожить как смертные. Или учат считать столбиком стоимость подключения к газовой трубе Путина для этих же самых смертных. Но если мысль свою ты доносишь ясно и четко, если проблема, озвученная тобой, противоречит официальной пропаганде, то последствия могут быть самыми реальными. На себе это испытала жительница Краснодара, чей ролик о нехватке школ в регионе признали деятельностью нежелательной организации. И по статье 284-1 устроили обыск у нее дома. Шестичасовой обыск. Ее сын был в восторге и получил незабываемые впечатления. Вариант третий. Забастовки. «Ты что, не бы слышала о забастовке дальнобойщиков?» «Нет?» «Разве Соловьев не рассказал?» «Да не может быть!» «Может быть, это какое-то мимолетное, здесь побастовали и разошлись?» «Так нет, больше недели бастовали!» «Может быть, это в целом незначительное событие?» «Так нет, абсолютно все фуры вместимостью больше 50 тонн остановились вдоль трассы!» «Если заказ не удавалось отменить совсем, то передвигались со скоростью не больше 10-20 км в час. Те, кто не присоединился к забастовке, записывали в черный список штрейк-брейкеров. А где реакция? А нет реакции. В СМИ тишина. Если мыши пошатся, ни у тебя под администрацией, ни у порога твоего дома, то и дела нету. Да в это возни. С их экономическими дотребованиями. Кстати, ОМОН а к этим ребятам уже съездил. И, наверное, последний вариант. Четвертый. Несанкционированный митинг или затянувшийся на несколько дней с жестким требованием выполнить резолюцию митинга. Вот тогда капиталистический оскал будет виден во всей его красе. Когда буржуй чувствует угрозу своему капиталу, он способен на все. Ведь как известно, нет такого преступления, на который не пойдет капитал ради 300 прибыли, а тут ставится под угрозу сам способ получения этой прибыли. И вот тогда мышам надо показать, где их место и для этого будет использован весь административный ресурс. Оцепить район легко. Оцепить центр города легко. Оцепить целый город, Хорошо, отцепим целый город. Но если и тут не расходитесь, вот тогда увидите полный парад военной техники. Отработанные Росгвардией методы борьбы с забастовками ощутите во всей ее красе. И тут два варианта дальнейшего развития событий. Вариант первый. Митингующие идут на компромисс, предложены и мы расходятся. Может быть, они рассчитывают, что на время. И уже с вечера этого же дня в дома всех активистов придут вежливые люди и устроят невежливый обыск, уходя, заберут с собой все, что их интересует, и активистов. Вариант второй. Митингующие не согласны ни на какие компромиссы. И тогда события 1962 года, оставшиеся в истории как новочеркасский расстрел, События 2011 года, известные как жена Азен». Это было, это есть. И судя по тому, как забастовочное движение набирает обороты во всем мире, мы еще ужаснемся от того, что еще будет. Но выход есть, товарищ. И выход один. Фундаментом для протестного движения должны стать политические требования. У капиталиста на сегодняшний день альтернативы нет. А значит, экономические требования в долгой перспективе исполняться не будут, и гнет будет увеличиваться с каждой их больной фантазией. Единая цель, единые требования слаженность в действиях. Но для начала оглянись, товарищ, вступая в классовую борьбу. Только боем рабочий человек добивался своих прав. Право на жилье для всех, право на жизнь для всех. Право на работу с каждого по способности, каждому по потребности, каждому по труду. Мы знаем, чего хотим и знаем, как этого добиться. Пиши на почту в описании. Заходи в голосовой чат в Дискорде. Мы есть абсолютно во всех соцсетях. Будущее в наших руках.